Ребят, всем привет! Вы на канале В гараже 39. Сегодня я вам хочу показать, как быстро подготовить на сухую капот под перекрас. Перекрашивать будем в другой цвет Сейчас капот у нас в таком свете находится. Перекрашиваться будет вся машина. Но суть у нас в том, что капот будем красить отдельно. Почему? Обычный гараж, ни вытяжки, ничего у меня нету. Если я буду красить капот с крышей вместе, будет очень много опыла, если опыл от базовой краски мы еще сможем как-то снять э, липкой салфеткой, то от пыла, от лака его будет очень много капот я уже начал подготавливать подготовлен на машинке 400 кругом без мягкой подложки сейчас я его буду дотирать и показывать что и как последовательно я делаю. Сейчас капот у нас в таком цвете. Цвет будет меняться. В автомобиле будет другой цвет. Какой вы увидите уже в конце видео. Так что всем приятного просмотра. Подписывайтесь. Итак, как, Итак, как я вам уже говорил. 400 кругом проходим весь капот. Далее меняем круг на 600. С мягкой подложки. И дальше его проходим. Начинаем подготавливать. Мы будем делать бабки, мы купим себе шмотки, мы купим себе тапки, мы открываем бизнес. Мы будем делать бабки, мы будем делать все, пока ты плачешь на полставке. Мы открываем бизнес, мы будем делать бабки, мы купим себе шмотки, мы купим себе тапки, мы открываем бизнес. Мы будем делать бабки, мы будем делать все. Итак, четырехсотым кругом мы перетерли весь капот. Ребят, сейчас с абразивом p шестьсот на мягкой подложке проходим весь капот, перебиваем риску. Перетерли. Сейчас берем серый скотч Брайт и проходим кромку и все края. Так, ребят, прибрался немного в гараже. Сейчас э, уже загнал машину, гараж прогрелся. Сейчас проходим по периметру, обезжириваем те места, куда будем клеить малярный скотч, для того, чтобы пленку закрепить. И начинаем обклеивать автомобиль. Вот эти вот края тоже подработал немного с скотч брайтом красным. Это я ну, на видео я это не показал. А сейчас обклеиваем все, что не нужно, чтобы нам покрасилось. И приступаем дальше к работе. Итак, заклеил по краю скотчем. Чтобы дальше у нас не летел сильно опыл. Теперь закрываем капот, берем укрывное и лезвие, отрезаем по размеру, который нам нужен. Итак, ребят, все, автомобиль я уже заклеил, сейчас буду его обезжиривать. Обезжириваю его сначала обычной ветошью, на второй раз уже буду обезжиривать нетканой салфеткой. Так, после первичного обезжиривания капот у нас уже просох, сейчас мы переодеваемся и обезжириваем капот нетканой салфеткой. Мы сейчас берем воду и проходим весь пол водой. Для того, чтобы пока будем ходить, не поднимали за собой пыль. Так, капот на два раза у нас уже обезжирен, практически все подготовлено под покраску. Теперь берем липкую салфетку и собираем всю пыль с капота. Пыль есть. А, следующее действие у нас будет, ребят Вот видите, у нас есть такие протиры. Берем эпоксидный грунт, хорошенько взбалтываем и перекрываем эти протиры тоненьким слоем. Толстый слой здесь не нужен. И здесь, если помните, тоже были пропилы, но здесь были пропилы как лак или база, он тоже где-то ввенелся металл. Это все я перекрыл, он у нас будет служить как грунт-изолятор, как просто изоля... изоляционная прослойка. Итак, ребят, прошли, подсох первый у нас опыльный слой. Теперь наносим опыльный слой по всей поверхности капота. Итак, ребятки, этот слой у нас почти просох. Сейчас будем ложить полноценный слой. Ни ореола ничего у нас не проступило. Так что закидываем полноценным слоем. Так, ребят, вот у нас подсыхает первый слой. Не все еще прокрасилось. Сейчас наносим, сейчас точнее выжидаем, как полностью замотовеет, наносим второй слой, ждем его высыхания, наносим эффектный слой, он наносится пылом и после этого замешиваем лак и лакируем. Итак, ребят базовое покрытие у нас просохло сейчас замешиваю лак и лакируем но сначала пройдем липкой салфеткой ребята самое главное помещение не проветривается Да даже если проветривается обязательно возьмите себе хороший распиратор. от базового покрытия он вот так вот у меня уже забился и вот без респиратора ну не знаю даже начинать не стоит, потому что очень сильно забьются органы дыхания. И вот посмотрите, как выглядит маляр, так сказать, гаражный маляр, который красит в респираторе. Yes! А теперь, ребят, представьте, что автомобиль красил маляр. Ну, меня еще пока так нельзя называть, но представьте, автомобиль красил маляр, но без распиратора. Как бы да, весело-то весело, но на самом деле веселого здесь ничего нету, так что используйте качественные защиты средств дыхания. Итак, ребят, развел я уже лак, начинаю наносить лак на деталь. Я сначала сниму, а потом покажу вам, конечно, результат, потому что опыла будет много. Итак, ребят, подсох у нас второй слой лака. Лак, кстати, очень хорошо натянулся. Не без пыли, конечно. Пыль есть, но я сейчас вставлю ссылку, где можете посмотреть про полировку. Я полировал дверь на Audi A6. Цвет, кстати, тоже был синий перламутр. Получилось очень даже хорошо. Вот Для гаражной покраски я считаю, что это более чем достойно. Лак, кстати, очень хорошо растянулся. Шагрени практически нет вообще. Так что, если понравилось видео, подписывайтесь, ставьте лайки.